Всем респект, братва! С вами радио 120 Гигабайт, и сейчас будет очень необычное видео по VR-игре, King's Play, граффити-симулятор. В нем я и директор с канала Кабинет Директора бросим друг другу граффити-челлендж. Какой именно, вы узнаете из видео. А пока, по классике, прошу прощения за звук. Сами знаете, если видос по VR-игре, звук всегда страдает. У меня дешевая петличка, директору пришлось писать на свой студийный микрофон на расстоянии, но звук тут не главное. Смотрите и все поймете. Не забудьте поддержать видео лайком и поделиться им с друзьями, если оно вам понравилось. Приятного просмотра! Респект жесткий. Короче, смотри, давай так сделаем. Вот эту стену возьмем одну, потому что, если честно, я никаких других нормальных стен здесь не вижу. Поделим ее на две части и будем заниматься там э, своим, э, так сказать, творчеством, да? Даем друг другу задание. Мы не просто так решили здесь собраться. Какие задания в чем будут заключаться? Я говорю, что рисовать или ты говоришь, что рисовать. Кто это лучше нарисует, то ты победитель, естественно. Да, вы можете написать в комментах, кто лучше нарисовал, да, или кто хуже нарисовал. Я вообще отвратный художник, но я готов попробовать себя, так сказать, в чем-то новым. Хорошо. Так, смотри, давай, знаешь, как сделаем? Я не знаю, у меня рост маленький, сука. И вот так вот поделим, смотри, видишь, я типа... Делим. Ну что-то ты себе маленький кусок взял. Ты абсолютно прав, а мне нравится, ты такой справедливый. А он хоскэн клин, ты должен а, вот в этой херне, короче, выбрать... Все, я отчистил. Отчистил, да? Ну где середина у нас? Ну где-то, ну где-то вот тут, да? Чуть-чуть, Но... да, можно чуть-чуть правее взять рукой. Да ладно, ой, блядь, тут есть. Я... А что это я задеваю? Погоди секунду. Да. Я люстру свою задеваю, блядь, прикинь? И вот так вот, бля, вот здесь уже видно, какой я пиздатый художник. А -а -а -а! Во, все. Вот так, мне кажется, нам обоим место хватит вполне, да? Да. Что ты мне загадаешь, э директор? Скажи, Мишу мне рисовать. Да, да подумаем. А, нарисуй э чистоту. Чистоту? А я просто Насколько ничего да. рисовать не буду, вот. Нет, так не пойдет. Нарисуй чистоту. Да как можно рисовать чистоту, что ты знаешь? Хорошо, тогда ты нарисуй справедливость. Понял, вот нарисуй справедливость, давай. Чистота и справедливость, окей, блять. знаешь, такие чистые, справедливые, блядь. Да, давай. мы с тобой вообще хорошие, блин. Как чистоту, если как вообще чистота выглядит, это, блядь, что за дичь вообще? Как справедливость нарисовать? Я тебе не буду подсказывать, я знаю, как бы я нарисовал справедливость, но я тебе не скажу. Я знаю, я все, я придумал. Сейчас я, блядь, нарисую тебе чистоту, если ты хочешь. Давай. Давление, да? как можно менять. Да, здесь вот, вот здесь вот, есть, короче, можно менять давление, можно. А вот этот, металлик, это я даже не знаю, что такое. Видимо, это придает такой больше интенсивности цвету, насколько я понимаю, да, то есть там чтобы нарисовать какие то контуры, да. Вообще игру очень круто сделано, здесь хорошая графика, реально очень э, неплохо реализована система вот этого вот напыления, да, такого, короче, как в графике обычно юзается. Я вот себе вот сейчас нарисовал говна какого-то, и теперь я уже себе немножко все подпортил, да. Что-то не похоже на чистоту, блядь. Я нарисую частоту, типа, как смогу по крайней мере, да. Я тот еще художник на самом деле, ребят. Блядь, справедливость нахуй. Давай рисую. Все, я придумал, как нарисовать справедливость. Ну, это, конечно, будет ну, не так, очень так, смешно. Ну ты не говори, не говори, не говори. Бля, я, да я художник от Бога, слушай, я царь. Я не знал, что я так хорош, понимаешь? Я даже не мог себе представить этого, блядь. Как, блядь, это все делается? Что это за справедливость такая? Это справедливость в мире слепых? Справедливо! Справедливо! Это знаешь, что мне напоминает? Игру, игра есть такая, когда ты загадываешь, и должен нарисовать. Блять, у меня потерять ничего делать. Ааа, терпеть? Блять, нам надо учиться рисовать мародерчик. Зачем? А как ты черный цвет вообще выбрал? Расскажи мне, пожалуйста. Ну вот здесь же есть черный, ты тут меняешь. А где ты черный видишь, я не вижу. Ааа, нихуя себе, да, я нашел! Спасибо, что сказал. Я думаю, как он, блять, рисует черным что б твою мать! Спасибо, я теперь могу нарисовать. Бы, черные ботиночки. О, позитивно-то? ёб твою мать, мне аж нравится этим заниматься. Слушай, на самом деле мне что-то доставляет это дерьмо. Я Блин, а прикинь, как здесь действительно для людей, которые реально умеют рисовать, которые реально могут здесь что-то достойное нарисовать. Не вот это вот, блядь, креатив лучших ютуберов на свете, да, что-то реально такое, знаешь, похожее на искусство. А я думаю, что у меня такие башают? У меня же давление, блять, на стол нахуй. Да, ты аккуратнее, аккуратнее. бля, слушай, я не могу здесь цвета выбирать нормально, мне прям не получается. Блять, как это стереть? Я хочу это стереть, блядь. Что ты делаешь? Ага, ладно, все, я не смотрю, это спойлер, это спойлер, я не буду смотреть, я не буду смотреть. Ну, боже, я хуёво, художник, блядь. Бля, я уже, если честно, давно смирился с тем, что я, блядь, не знаю вообще, как люди рисуют, да? Я просто не умею, абсолютно никак не умею, блядь, рисовать, просто вообще нет. Ну, как бы, знаешь, справедливость это не письки на заборе тебе рисовать. Но чистоту тоже, тебе сказать, у меня дома то чистоты нету никакой, понимаешь? А ты мне тут и рисовать заставляешь. Ну хоть в, в, в играх у меня чистота, лад. Понятно. Мне, что ты делаешь Мне знаешь, что нравится, то есть ты присмотришь, ты видишь все равно вот эту вот структуру э, стены. И это, это прям реально создает эффект того, что ты рисуешь прям на стене. Это так круто все сделано. Мне так нравится, что пиздец. Так, у меня две идеи уже пришло в голову. Блять, как мне сейчас нарисовать то, что я хочу? Это будет сложно. Я уже, блять, тут на карачках сижу, блять, я вошел во вкус. Я тоже. Ай, тут люстра, блять, ебучая, ну что ж такое? Короче, подсеки, если сильное давление хуярит, то тогда подсеки появляются, а если не очень сильно, тогда нет. Что еще что нарисовать, я не знаю. Да, я должен был в школе, конечно, найти художественную, наверное, мне кажется. Так, мне придется поползать тоже. Да, я научусь рисовать, я буду сюда заходить вечерами и тренироваться. Вот эта игра нам в натуре мотивирует тебя на, на, на что-то такое. Хочется научиться сразу рисовать, потому что у тебя есть место, где это сделать. Так, а, интересно, а можно как-нибудь сделать маленький-маленький такой прям вот совсем малюсенький, на самом деле это э, процесс такой довольно-таки сложный для того, чтобы его комментировать. Ты же художник, ты же весь в своих мыслях. Понимаешь, ты такой должен быть. я сейчас вам покажу, как я вижу этот мир. Ты скажешь: ты молодец, ты э, начнешь петиции подписывать, чтобы в Лувре меня выставлять, понимаешь? Я просто знаю то, что у меня плохо получается, поэтому я молчу. Если у тебя будет вопрос по поводу того, почему я это нарисовал и каким хером это частота, я тебе все объясню, есть объяснение для всего. Я уже почти закончил. Я вот тоже уже почти закончил, ну давай нарисуем парочку. Там вещей буквально, да? Кажется, я нигде не проебался. Ой, я знаю, что еще нарисовать можно. Баллончик, интересно, нужно трясти обязательно или нет? А я его что-то не трясу это? вообще, но он, он работает. А жалко, на самом деле, могли бы что-нибудь придумать такое, короче, знаешь, типа, что баллончик, если ты его не трясешь, то он не работает. Хотя, честно, я понятия не имею, как а, настоящие баллончики вот эти все работают. Я никогда в жизни не пробовал ими рисовать, я тебе признаюсь. Ну, я рисовал как бы в жизни пару раз. Получалось то же самое, по сути. Я особо ничего не поменялось, что VR и что жизненно, передалось все так прям шикарно. Так, я готов! Сколько тебе еще времени нужно? Я уже не могу, блядь. Я уже, по-моему, похудел. Все тоже. Все, да? Я вот подхожу в сторону, да. Так, ну давай посмотрим на наше творение. ха <сíck», ха <сíck> Нихуя ты добрый, хороший, <сíck2> блядь. <сíck2> Справедливость, блядь! Спасибо большое, это заебись, это заебись, бля, прикольно, мне очень нравится конверсия, 100 тысяч подписчиков и э, 900... Один не пришел, чувак, ну ничего страшного. <свят> у тебя нет-нет-нет, у тебя там написано 999 тысяч. Миллион подписчиков и 999 тысяч. А, это миллион, это я тупой, извините, я, блядь. Я, видимо, не могу представить себя на канале миллион никогда в жизни. Один, это кто не пришел, это я не пришел, потому что я сейчас занят. <свят> Респект жестко, спасибо огромное. У <свят> меня все сложнее, смотри. Видишь, я тебе объясняю, почему это чистота. Девочка, да? Она уборщица. Она будет наводить порядок. У тебя, видишь, здесь мусор. Да? Вот. В общем, мусор, мусор, телевизор, это тоже мусор, собственно говоря. И она, она воплощение чистоты, потому что она будет убирать весь этот мусор, и она девственница, понимаешь, еще. Ее еще, она, ее еще никто не испортил. Вот такая вот чистота. Я считаю, что это... Нормально. Лучше играть, типа, рано с тобой выходить в город и э, забивать его вот такими креативными, правильными идеями, чтобы просвещать все молодежь, чтобы они были довольны жизнью и правильно жили. Мне кажется, это верно. Но мне, знаешь, нравится твоя интерпретация вот этого мусора, как бы... Вот это, вот, это круто ты сделал, да. Я пытался, а я это... пытался придумать какой-то мусор. Все, что я смог придумать, это банан, сигареты, бухло и стаканчик бумажный, который, если честно, по-моему, я не очень удачно нарисовал, мне кажется, да. Но я старался. Вот это банан есть да? Это сигареты, это стаканчик, это бухло. Ну и это, Спасибо. в общем, да. По-моему, неплохо получился. Ну, если твоя девушка будет, вот эта девочка будет так выглядеть, она до конца жизни останется девственницей. Чем она тебе не нравится? Она великолепна, по-моему, блин. Вот эти вот голубые глаза, это что-то просто. Я бы и от такой не отказался. Хотя желательно, конечно, чтобы она уже была опытной хотя бы. У меня тоже не без мелочей, смотри, а как бы здесь вот рекламу, да, ну как обычно, да? Да. Ты, наверное, мог подумать то, что это чувак в очках, ушастый, на самом Похож... сказать, российский. Да, я, я сначала подумал, что это слон. <связывая> а это Тарасов и Дацик, короче. Ага, понятно, понятно. Слушай, ну у тебя намного, конечно, аккуратнее все это выглядит и, скажем так, органичнее, потому что у меня у меня просто бред бред мародера. Забыл, как выглядит YouTube. Я уверен, то, что он не так выглядит. блядь. я забыл, я забыл, как выглядит моя работа. По-моему, круто у нас получилось для первого раза, особенно, да? Все отлично. Давай петюня. Давай, респект и жест... Куда мне блядь, сон а можно кулак, давай. Кулак... Давай, <с> <с> Вот такой вышел позитивный видосик. Не забывайте написать в комментариях, кого вы считаете победителем, а также поставить лайк и поделиться видео, если оно вам понравилось, конечно же. Кроме того, обязательно залетайте на канал директора, где вы сможете посмотреть этот же челлендж от его лица. Не забудьте передать ему респект от меня в комментариях. Ссылка на канал директора, конечно же, в описании. Там же группа ВКонтакте и наш Дискорд-канал. Туда обязательно тоже залетайте. Ну, а пока все. До встречи на следующих видосах и стримах. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу! Можем на этом спокойно закончить, а потом еще там какую-нибудь. Что ты делаешь? Я тебя снимаю, ты просто ко мне подошел кому-то обниматься, целоваться. Господи, как это что такое господи хватит? Прекратите! Поработали, я считаю, можно потоксикоманить уже. Немножко. Да. Да, вот это совсем есть. Мне вот это нравится, погоди. Вот, хорошая, да. А, да. Мы так хорошо начали, и сейчас все... Я так буду лучше пахнуть, я уверен. Вот, блядь. язык... О, смотри, что тут есть вообще, прикинь. Блядь, ну, поднимай. О, смотри. Ты видишь? Я у тебя взял ее? Да-да-да-да. Тут я смотрю, много всяких интерактивных штуковин еще просто на карте есть. И бухлище. Вол, тут есть время. Ой, у меня... Вообще, время есть. Да-да, да, у, у меня уже просто стрим меньше, чем через час, а мне надо еще подготовиться к ним жестко.